Приветствую всех сталкеры. С вами Артём. на канале Артемов. Мы продолжаем проходить сталкеры. чистое небо. В прошлой части мы увидим товарищей Оледского военного генерала военных. Сейчас мы должны забрать комбан Тут бандиты. Ja możemy się pumienić. Давайте оставим на съедине банан. Давайте зачистим, походимся с ними. В принципе. Таким чем Там направляемся к Сидоровичу. Привет, брат. Что скажешь? Ничего. Эй, наемник! Какими судьбами ты тут? Подходи, пообщаемся. Принес-таки? Спасибо, наемник, что кейс с кобаром мне вернул Теперь-то я должок перед заказчиком закрою Я ведь и живой столько лет только потому, что слово всегда держу а то в зоне кинул заказчика раз-другой, и все. На раз в спину что-нибудь прилетит. Так, что касается сталкера твоего. Был он у меня. Звать его Клыком, А искал усилители ламповые, еще какую-то электронную фигню. Я в этом не особо, извини. Значит, он один усилитель купил, а больше у меня не было. Я его направил к диггерам, на свалку. На свалке, если не знаешь... Недавно откопали кладбище техники, которую еще после аварии на ЧАЭС бросили. Потому деталей старых хоть одним местом ешь. Ха. В общем, выглядывай, клыка, там. Захочешь купить чего или продать, заходи. Всегда рад буду видеть. Потерян предметы компании. Ну, спасибо за информацию. Будет еще что-то нужно, заходи. За то, что помог уладить дело с военными, Записываю тебе пожизненную скидку в моей лавке. Ответишь на мои вопросы? Ну что ж, вижу ты человек серьезный. А серьезному человеку чего бы и не ответить, спрашиваю. А, ну в принципе. Ну чего стоишь? Блин, а деньги даже не дал никакие. Удачи! Да, тебе. Так, теперь нам получить у диджеров информацию о Курке. Нужно пройти. Так, тут тоже. Значит так, пойдем сохраняемся, естественно. Значит, флешка с данными сверхлегких кевларовых бронежилетах Флешка с данными балансировки автомобильки. Да, что конечно, еще не... Да. Yeah. А, что мне да, Может да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Что могу предложить? Приятно иметь дело с честным сталкером. Есть что-то на продажу? Заходи попозже. Может разживусь чем к тому времени. все-таки сейчас нигде не будем. Странно. Это основатель Они даже врагами не помечены! Вася, ну ты сам подумай, если мы вояк сейчас не прижмем, они же нас последнюю проведем. Добро, Валерьян! Жди завтра, человек, он тебе доставит все, что у меня сейчас есть. Нам сюда идти на новую локацию. Ну пойдем. Свалка вот как раз. Нам не всегда видно. Да. Да. Mm -hmm. А сейчас деньги возьмем у тебя, пробил. Эй, мужик, ходи сюда, разговор есть, только ствол спрячь. А теперь замри и волыну зря не дергай. Так, аж их перестрелять сразу. стрелять этого типа если мы бы к ним подошли. Нас бы вырубили, мы оказались где-то без оружия. Вроде как. Так, вот давайте сейчас так и сделаем. Теперь я вам покажу, что будет, если я им сдам за... Теперь покажу, что будет, если я сдамся с оружием. Вроде да. Я же не сохранялся больше? Не, не сохранялся. Слышишь, брателло? Ты прячь ствол и вали к нам, поговорим! Слышишь, ты это... Ты и под нам по базарю. А ну-ка, стой, Фрайер! И чтобы ствол твой дулом в землю смотрел! Молодца и не дергайся! Ну ч ⁇ вытягивай пока, пора бабосом делиться. Ты не думай, это не просто так, это нам... И даже не рипайся, Фрайер! Плата за то, что мы на свалке законно порядок охраняемся. Ч ⁇ ж? Нашли за порядок, туда держи. Потерян вот так день вот день. и стой! Вот. вот это... Вот это толков фраер. Ну, так вот это, все забирай, ага. а? А шмот свой себе да. страх. Можно, может, не звери, стволы... Молодца! Не и не дергайся! У нас все по закону. Как на твари нарвешься, вспомнишь нас с добрым словом. Ну что, тебе дорога, катись колбаской. Ты все, будешь. проходи, не задерживайся. Ты стой! Не ж тебе выдавал деньги. Все, проходи, не задерживайся! Ладно. Пойдем от них, короче. Сейчас перестрелять Так, а если мы как пройдем? Let's ah. oh, do Че тут нас? Слышишь, да это? Ты прибери валыну и топай к нам базаре. А теперь замри, и валыну зря не дергай. Молодца, и не дергайся. Так, ну чё, вытягивай пока пора раба боссом делиться. Ты не думай, это не просто. И так, даже не рыбайся, Фраер! Плата за то, что мы на свалке закон и порядок охраняемся, че ж. Ну если за порядок, тогда держи. Вот это... Вот так фраер. вот и стой! Ну так я вот это все забираю, а? Аж мысль во себе оставить можно. Мы ж на звери стволы или снарябы отбирать. У нас все по закону. И даже не рыпайся, фраер! Как на тваре нарвешься, вспомнишь нас добрым словом. Ну чё, скатишься дорогу, катись колбаска. И ты был. Все, проходи, не задерживайся! Сейчас мы важнее получить мне инфо информацию Потом мы с вами вызываемся. вызвали наших. Жалко, пацанов. получить информацию о диджеях посланика да фигурова что не погиблю ладно тоже не наше дело классно стал много интересного Можно играть хоть ненами, ничами. Осторожно, мужик, тут собак дофига! На камни быстро лезь! Что-то их не вижу. Отстаньте от меня. Эй, ты, оно а ну отстань. Пошли вон, шавки недоделанные! Фу, фу, фу, сволочи! Отстаньте от меня! Убились, слава тебе Господи! Что ж, ну, наверное, разговаривать.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 и братишка тишина 6 диггера но здание отправится за кругом в темной долине на этом друзья, сделаем следующей серии всем спасибо за просмотр был как всегда, Артём были на канале Артём Булф отлич всем